Друзья, всем привет! С вами Димас. Мы решили сегодня снять продолжение обзора. Помните, у нас был тут будет ссылочка. Первый обзор был рыбный. С Дальнего Востока нам консервы предоставили любезно. И короче вот такая будет у нас сегодня куча-куча всякой этой Рыбы. Как бы консервы рыбные, сегодня будет усть Каменский район, поселок Ускаменск. Вот эти пять позиций тут. Это будет вот, вот, Дальний Восток. А вот это будет типа модная такая у нас упаковка это все будет Балтика, Калинград, так что начнем скрывать, вот смотрите, начнем кижиуче лосось для кижуч, натуральный все стандартно, но мне кажется будет у них все как бы это одинаковое три года хранения и рыба соль все все натурально вот такой вот кижуч. ну интересно смотрится как бы реальный ароматный кишуч лососьевой как бы будем пробовать потом сейчас вот с ними просто посмотреть водичка есть кусок большой кусок поменьше ну все стандартно все круто дальше форель вот такая вот натуральная радужная масса 227 грамм как видите тоже опять рыба соль ну как бы ну стандартный набор и как бы все остальное тот же город та же фабрика тот же адрес как бы ну Одни и те же люди делают, наверное, вкусно. Открываем нашу форель. Вот такая форель, смотрите, еще интереснее выглядит вообще. Как будто набор один и тот же, Ну, чуть розовее. как бы и еще симпатичней. Кижучая, как бы считается такая более, как сказать, ну дикая рыба. Не лосось, не форель. Из-за этого может цвет у нее такой более матовый такой цвет дальше у нас семга как бы все одинаково как тижечью форель семга это все сосевые смотрите они просто делают разные как бы обклейки. Ну, на апостере делают разные эти вариации что содержится здесь вес и как бы картинку меняет это... смотрите это вообще огромный просто сеонга огромный кусок ну небольшая рыбка но кусок один все интересно прям Аж странными. Дальше получается у нас нерка. Консервы Тихоокеанские лососевывают. Натурально. Рыба соль. Все, все стандартно, все как бы вообще Нет никаких этих штук. И рыба такая. Смотрите, еще огромнее здесь кусок. Это нерка, да? Офигеть. Еще и больше кусок. Ну как бы, опять же, здесь все красивее даже. И лосось, стандартная баночка, в упаковка. Все привыкли к ней. Ну Вот реально, я вот как помню, всегда вот лосось самый вкусный был. Ну, такая вот стандартная упаковочка, красивая. Достаточно. Ничего не изменилось за 30 лет. Вот, открываем. И вот такой вид не очень красивый вид. Лосось у этого. Самый некрасивый вид. Запах одинаковый. Кошка вот хочет скушать. Рыбы почувствовал. Это вот мы открыли, короче, для восточную тему Пять баночек. Теперь калининградская, балтийская тема. Будем сравнивать, как продукция Дальнего и в Балтике отличается по вкусу. И рыба другая, как видите, да? Тут везде лосось, а тут уже камбол. Вот камбол балтийская обжаренная в томатном соусе. Вот. Вес другой, 170, 175 грамм. Современная европейская упаковка. Вот такая тема, смотрите. Очень красиво выглядит. Вообще просто. Красота. Очень красивая камбала. Фирма Барс. Я не думаю, что Барс занимается рыбой. Он, раз рыбой занимается. Обычно я встречался, занимался только мясом. А тут скумбри, с добавлением масла. И все по-английски написано, по-русски. Упаковка современная, шпротная такая, как вот все мы привыкли Видите, в крыбалочке. Открываем. О, обалдеть, как круто. Вообще. Бля, целый кусок какой-то прям. Вот эта упаковка прикольная. Первый раз вижу такое. Обалдеть, как красиво. Очень красиво выглядит. Даже молоко тут что-то положили, кусочек или что-то непонятно. Шпроты. Стандартный вариант. Тушки. Э, балтийской кильки. шпотом в масле. 122 грамма. нет 175. Стандартно, как и здесь, сделано в России. Вот. Роскон. Какая-то фирма. Первый раз такой вижу вообще, честно. Обалдеть, как красиво, шпрот выглядит, смотрите. Очень красиво, иди в жопу. Кошки с ума сходят тут. Мальчики, идите. Шик. Шик. Пошли в жопу. И вот с остался Беринг фирма тоже знаменитая. Позиции много, может быть, тоже снимали, даже такое. Как бы, ну, при этом все одинаково. 175, стандартные баночки с заболеванием масла, без томата, как у Камбала была. Обалдеть, вот это красота. Просто балтийский, сейчас вот балтийская продукция переплюнула весь Дальний Восток. Может быть, это красная рыба так выглядит, но реально очень аппетитно выглядит. Просто безумно. Все четыре позиции вот эти намного интереснее, чем красная рыба. Ну, будем пробовать, что у нас сейчас получится. И вам расскажу ну реально, на вид, обалденно. Ну что, друзья, начнем пробовать нашу продукцию. Начнем в обратном порядке с Балтики со вкусного хочется приятное сразу ощутить и как будем пробовать у нас смотрите вот тут Сара такая красивая обалдеть вообще тоже очищены еще а, обалдеть, так прикольно выглядит запах вообще бомбический такой вот морской прям не то как вот красный рыб пахнет морская белая она очень вкусная ну и запах отличается от красного ну, все привыкли просто Пробуем, М -м -м. очень нежная, очень вкусная, ну, нет ничего такого, вот, только соли, и бульон, вот рыба, тушка маленькая, смотрите, как какая красивая, маслица, все, маслица, М -м -м. вообще, безумно вкусно, валить не буду, но обалденно, как бы все, видите, наглядно, что очень вкусно. Это, а, это, оказывается, не молоко, это тушка маленькая, отрезанная. положили все прям по весам. 175, дорезали, положили. Прикольно, молодцы. Я не могу оторваться, очень вкусно. Сыра бомбическая. Дальше продолжаем опять с Балтики. Чтобы это не отклоняться, шпротики. По классике ударим. Как бы выглядит вообще великолепно. Все стандартные, калибровка отменная. Нежный, разваливается. Все в масле вообще это, ну, будем пробовать. Копченость вообще. Ну, реально вкусный шпрот. Вообще обалденный. Не вонючий дымом. Чуть-чуть дымок чувствуется. Они даже берутся, не ломаются, не раз. разламываются. Хорошо фотоклаве подержали вовремя. Обалденно вообще. Вот даже упала, она не развалилась. Ну прикольно. Я на вилочку опять играет. Это просто можно есть вечно. Вкусное, очень нежное, вкусное, да. Не зря шпроты, кстати, знакомые пробовали, говорили, что шпроты реально вкусные. И не обманули, реально вкусные. Попробую скумбрию вообще. Первый раз я вижу такую упаковку У скумбрии. Целый кусок, просто, смотрите. Целый кусок положили. Целый скумбрия. Просто обалдеть. Первый раз такой вижу. Прикольно выглядит. Ммм... Это просто обалденно. Я там люди. Я не знаю, кто там работает, какие люди. Реально хочется есть. Пробуйте, пробовать. Напишите в комментариях, что, какую рыбу любите, красную или белую, но белая рыба морская намного с чем красную. Напишите в комментариях, кто какую любит рыбу больше. Вот, и камбала вот такая вот тоже, блин, очень классная. Это прям упаковка. не... Ну, ну тут есть место, да? По весу положили, 175, все, хватит. Есть место, значит, вот должно быть, да. Томатная паста прикольная. Запах такой томатов прям. Интересно прям. Да, кусочек, смотрите, тут плавничок, ну, как бы, извините, нормально, так и должно быть. Да, плавничок. Положили такой камбала, все представляете, какая она на вида. Ну, оператор тебе понравится точно это. У -у. Я тебе говорю, это бомбическое. Ты любишь такие бычки. Очень вкусная рыба. Реально. Нет. Нет слов. Еще бы хлебушку. Ну, ладно. Ну, реально, камба была обалденная. М -м -м. Балтийская вот эта позиция вообще вся вкусная. Будем пробовать красную рыбу. Дальний восток. Э -э начнем в обратном порядке. Вот на вид не призыв. Презентабельная такая рыбка, лосось, всем знаменитый, да, какая-то банка странная, ну реально, Упал была другая немножко на вид, ну посмотрим, запах такой вот, да, кто любит. Нехеревная рыба, Насъем, но нехеревная, безвкусная, после Балтики вообще не котируется. Мне кажется, я даже кошкам отдам. Не буду из них ничего не готовить, И оператора травить. Вообще никакая рыба. Ну, первая позиция, которая невкусная. Не вкусная. Ни тухлая, ни что, ни то нет. Вообще нет соли. Мне кажется, вот скоростная упаковка, лосось было намного всегда вкуснее. Ну, не знаю. Аппетит пропал. Ну ладно. Не будем о грустном. Дальше нерка у нас, да? Нерка. Нерка красивая выглядит такая прям желтизной, жил, лосось такой прям красивый вот, большой кусок смотрите, тут эти как, ребрышки будем пробовать с кожицы. ну вот это красиво выглядит. и соответственно вкус, другой совсем вкусная рыба, да соленая хорошо и удивительно, что один и тот завод делает такие разные вещи и как бы, может быть, не в тот момент, там, поймали ее, она не рестилась, может быть, там. Красная рыба, она сухая, в она сухая. Вот белая, она сочная и вкусная, а красная суховата. Ну, ладно, что поделаешь. Будем семгу пробовать. Большой кусок, на вид, ну, прикольно на вид, да. По запаху тоже отличаются сильно они, вот эти красные рыбы даже. Ну, на вид эротично выглядит, как бы вкусненько тогда. Да. Будем пробовать. Сухая. Без бульона вообще нереально. Я не знаю, какой бульон это. Ну, там, вода, наверное, собственно такой. Но сухая красная рыба. Котсея вкусная. Вот это тоже вкусно. Ну, не такая вкусная, как Нерка. Чуть-чуть. Соленая, соеная. Но старая какая. -то. Чуть-чуть старости у нее, мне кажется, присутствует. Но неплохо. Можно супчик из нее сварить. Опять же. Переходим дальше. Дальше форель. Ну, вот туда два хороших кусочка такие. Вот. Попробуем побольше. На вид прикольно смотрится. Как бы кишочки все тут присутствует. Ну, жирненько. Угу. Очень сочный. Как ни странно. Форель сочная. Прям да, тает, и сока много. Там сухость была, тут сок. Обалденно прикольная. Фарель наверное, вот из-за этого Дальнего Востока, наверное, самая вкусная. Может быть, я такой вот еще пробую брюшка. Она может жирненькая такой. Обалденная. Нормальная. Вот эта тема вкусная. Порре неплохая, да. Я бы ее съел бы. Это очень вкусно. Хорошая вещь. И остался вот эта последняя позиция, Кижуч. Цвет прекрасный. Также попробую опять брюшка. теперь ребрышко осталось. Ну хорошо, косточка проварилась тут клавиа. Прикольно. Пахнет стандартно. Киджич сухой, да. Суховат. Ну, как бы на любителя курс, в принципе, один и тот же из красной рыбы, но вот при этом вот форель самая приятная была. Съел, ну как бы, нормально, кижич он наверное свой вкус имеет. Расстроился мне вот этот как бы единственный лосось, потому что чаще всего из него варил э, суп и он вид у него был всегда ну, получше, так сказать. Это из красной греб. Потом э, получается, что вот не очень семга хорошая, тижуч такой же, ну стандартный вообще, ну вот лосось не, не соленый вообще, вот этот лосось самый не соленый, вот эти все какие-то еще там добавили соль правильно написали соль а здесь забыли вот банку может, соль добавить из-за этого она такой цвет имеет потом вот нерк неплохая большой кусок здесь ну и самое вкусное это форель самое обалденное всем рекомендую если увидите такую баночку вот такая форель не восток у берите все остальное не советовал бы вам брать как бы если где-то увидите ну не, ну не зашло ну суп сварить можно на природе, тем более, вообще зайдет отлично. Но вот форель вообще божественная, очень нежная, очень вкус у нее такой прям пропитанная она полностью. Крутая, крутая, крутая. Мне вот больше нравится морская белая рыба. Там была красивая, э, вкусный томатный соус здесь. М -м -м, вообще вид интересный. Но попался плавничок, вот это они так не срезали, но при этом мягкие и вкусные эти косточки. Хорошо проварились в лавить. Вот очень вкусный томатный. Тут паста хороший рецепт сделал. молодцы это вообще зачет Давно я такого невкусный ну, вот э, консервов не ел в томатном соусе не собственно так в автоматами не горелый ничего мука не чувствуется все все как нужно по фэншую томатик чувствуется как будто свежие реально добавили только что с грядки аж проты вообще крутые балтишки Ой, пробил очень вкусные нежные форму держит Вообще великолепно. Ну классно, мне понравилось. Первый раз вижу такую упаковку скумбрии. Что прям целый кусок так клали. Ну, пласт срезали. Блин, вообще крутая, нежная. Очень вкусное масло. Ну, скумбрии ее вообще, да. Сложно испортить. Ну и сара, да, саришь, да, вообще крутая. Первый раз тоже вижу целиковые такие вот тушки ну почти целиковый ну, довеска положили маленький но ну, приятная вообще вкусная не такая сухая вся вот белая рыба не сухая если увидите где-нибудь вот такие фирмы беринг то точно увидите барс если кто-то покупал такую скумбрию вообще или видел покупайте прям реально я не знаю сколько она будет стоить в магазине сейчас в данный момент но вот это крутая барс удивил вообще в этом плане но ну, фирма такая знаменитая как бы вот роскон, да, кто видел роскон, не знаю. Я первый раз такую вижу упаковку в этой. Ну, как вердикт такой, то, что белая рыба намного вкуснее, вот балтийская оказалась. Вот это не сравнение видео было, как бы. Но факт в том, что вот э, первое видео, которое мы снимали с Дальнего Востока, там была и камбала, и все остальное, оно было намного вкуснее, реально, чем вот этот красный, и чем красная рыба. Пять, пять видов у нас лососевых тут было. Ну ни о чем. Вот белая вкуснее прям вот зашла. Прям вообще круто. Всю вот эту балтийскую весь, увидеть продукцию в магазине покупайте. Я рекомендую. Это классно. С вами был Димас. Если понравился обзор, пишите лайки. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мы с оператором вам даем. Передаем привет. Все, с вами был Димас. Оператор Антона выйдет на канале. Такой обзор был. Всем пока-пока.